Так, ребят, показываю вам отель Чармиллион Гарден Аквапарк 5 звезд. Официально отель по документам, сразу говорю, это 5 звезд. Номера здесь бюджетные. И сразу тогда разберемся с номерным фондом отеля. Значит, всего есть два типа номера. Family 51 квадратный метр и Family Suite 58 квадратных метров есть номера с видом на сайт есть номера с видом на бассейн естественно от этого зависит стоимость то есть с видом на бассейн стоимость будет выше все номера состоят из двух комнат максимальное размещение 4 человека в family suite можно разместиться 4 плюс 1 номера простые но все целые и чистые в общем по-египетски все окей так показываю санузел ребята Значит чистый умывальник нет никакой ржавчины есть косметика новый фен вернее нового образца маленькое зеркало туалет тоже чистый и наша душевая кабина большая тоже чистая без какой-либо ржавчины все в отличном состоянии я иду показать вам этот грандиозный аквапарк в этом отельном комплексе по пути сразу показываю вам территорию. Ребят, то, что я увидел, меня радует. Зеленые газончики, просто зеленые газончики, в очень хорошем состоянии. Красивые пальмы и деревья. Есть тихая часть, вот... Бассейн справа от меня, вы его не видите, но там музыка практически не слышно. Дальше, пока я вам показываю аквапарк, естественно, расскажу вам информацию по аквапарку, а также некоторые основные моменты, которые касаются этого отеля. По аквапарку открыт он в 2017 году с одной стороны это недавно с другой стороны ввиду того что в египте очень яркое солнце и все выгорает моментально в общем за эти несколько лет аквапарк практически не изменился то есть вид у него довольно таки свежий значит в аквапарке есть две отдельные зоны они находятся на одной территории музыку слышно везде но эти зоны разделены для маленьких деток и для взрослых в каждой зоне по 12 горок, то есть отдельно 12 горок для деток и отдельно 12 горок для взрослых. А также есть бассейн с искусственной волной. В зимний период времени подогревается только детские горки, то есть те горки, которые для взрослых, там подогрева нет. Соответственно, если у вас маленькие детки, то есть до 5-6 лет, и вы везете их на море плюс вам нужно обязательно аквапарк то тут вам будет отлично и комфортно и классно если же для взрослых нужен классный аквапарк а вы планируете ехать только зимой то тут вам нужно принимать этот факт что подогрева нету и с этим нужно смириться потому что даже и в других аквапарках подогрев зимой не работает потому что такое количество воды просто нереально прогреть в зимний период времени поэтому можете не напрягаться и не искать где есть подогрев подогревов в таких аквапарках зимой нет в аквапарке есть безалкогольный бар легкие перекусы и своя анимация по бару почему безалкогольный потому что так требует техника безопасности это нам сообщил ательер анимация как бы говорят активная но из того что я видел это громкая музыка она ритмичная но особо каких-то там мероприятие я не заметил по правилам посещения аквапарка значит полностью бесплатно этот аквапарк для гостей отеля charmeleon gardens аквапарк для других двух отелей которые находятся в этом комплексе это charmeleon сила Life 4 звезды и charmeleon club resort 5 звезд этот аквапарк только за доплату для взрослых 10 долларов для детей 5 долларов один день посещения аквапарка не обязательно брать на неделю нужно сходить в аквапарк заплатили пошли на день не обязательно торчать весь день вы туда ходите по билетику главное не теряйте билетик поэтому ребят обращаю ваше внимание еще раз на то что все гости charmeleon gardens аквапарк посещают его бесплатно И еще один положительный момент по аквапарку это то что этот аквапарк не принимает других туристов из других отелей которые не относятся к комплексу чар то есть это другие отели которые находятся на территории шарм шейха а также местных этот аквапарк не принимает то есть не будет вообще посторонних туристов и людей в этом аквапарке и касательно других моментов по этому отелю. значит первое что хочу отметить это расстояние до пляжа трансфера на пляж нету поэтому ходим пешком через первую линию примерно до 10 минут дальше Wi-Fi бесплатно только в лобби в номерах за доплату бассейн с подогревом в зимний период времени находится на территории отеля Charmeleon club resort лобби бар 24 часа в сутки бесплатно по анимации своего амфитеатра нет поэтому по желанию ходим на первую линию силой по ограничениям значит пользоваться гости отеля garden могут всей инфраструктурой которая находится на территории всех трех отелей этого комплекса кроме главного ресторана charme Leon club resort 5 звезд так ребят это у нас бар возле релакс бассейна я его так назвал может быть он имеет другое название по крайней мере это спокойный бассейн тут у нас есть бар есть Пункт обмена полотенец и собственно говоря в этой части тут у нас более-менее так вот тихо потому что возле аквапарка играет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 требует внимания когда вы выбираете себе отель для отдыха в шарм эль -Шейхе. очень большой плюс это отличный аквапарк ребят тот который один из аквапарков который попал в топ 10 лучших отелей в шарм шейха которые имеют на своей территории аквапарк не просто там несколько горок а реально работающий высокие горки их взрослых 12 и для деток отдельных 12 горок на территории этого аквапарка сама территория ухоженная зеленая ребят я ничего не увидел ней критического каких-то э, неухоженных частей все лично мне понравилось может быть я, я не гулял по всей территории но по той территории где я именно находил она имеет отличное состояние для египетского уровня Однозначно плюс. Дозоны ухоженные, чистые, подстриженные, зеленые, деревья тоже зеленые, все пальмы красивые. Ну, в общем, есть много места, где вы можете сделать классные фотоснимки для своих соцсетей. Номер. Номер, да. Слабая сторона, имеется в виду, просто он не обновленный. По крайней мере, тот, который нам показали. Значит, просто в нем, я же говорю, если сделать... Там, я не знаю что то может мебель поменять ну мебель в принципе нормальная, все чистенькая как бы но чувствуется вот что есть как бы вам это сказать ну отель в возрасте номер в возрасте ну не сильно глубоком возрасте но чувствуется это то есть я видел другие отели они конечно в гораздо лучшем состоянии именно номерной фонд но там ценник ребят конечно намного повыше плюс и нету аквапарка а у этого отеля очень большое преимущество аквапарк пляж пользуется пляжем отеля, ну в общем у них общий просто пляж комплекса Чармилион, который э, больше получается ближе расположен к отелю Чармилион Лайв 4 звезды, тот который на первой линии. Есть понтон 147 метров, есть заход с берега, но нужна специальная обувь, собственно говоря ветер Тут на территории не особо чувствуется, территория как бы защищена. Ну а на пляже будет, конечно, очень сильно чувствоваться ветер, если вы будете зимой отдыхать. Ну и еще аквапарк не, под, не подогревается. Собственно говоря, вот вся основная информация. Пишите в комментариях, когда вы здесь отдыхали, зима, лето, весна, осень, как вам было здесь, понравилось, не понравилось, что вам не понравилось, что вам понравилось. Обязательно распишите детально комментариях под этим видео ну и собственно говоря если есть вопросы задавайте постараюсь ответить вам тоже в комментариях подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик смотрите видео и вы будете всегда в курсе самой объективной информации чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями до новых встреч друзья пока пока